Всем привет, с вами Вика и сегодня мы будем тоже гулять по Флоренции И если будет что-то интересное или красивое, я обязательно для вас это сниму Поэтому оставайтесь со мной и поехали! Золотой мост, или золотой мост? И где только бриллианты, Да. Подписываемся на инстаграмчик. Тут хорошие фотографии, которые нужны лайки. Подписываемся. Мы заказали по стейку пьевентино все мяско, картошка и винтик. Я, конечно, накушалась, но мороженое это не от меня, поэтому сейчас мы идем на мороженое, потому что я хочу мороженое. Мне очень нравится как-то везде, все играют, это очень, очень классно, вот, как-то так. Пока я тебе подумаю, что ты хочешь видите, Я еще не знаю, что я буду, но, наверное, вот такое вот, и либо вот это, оно очень вкусное, либо вот это, вот. Ван нуга энд крема дигрома. Потому что тут, в двух метрах река, причем очень красивая. И рядышком должен быть большой красивый парчик, куда мы, собственно говоря, направляемся. И здесь, правда, очень-очень красиво. Вон там вот доходило солнышко, видимо, и речка, и все это классно. Мне очень нравится. You better turn Самое знаменитое место всей Пизы, вот оно, да. И так, как вы поняли, мы в Пизе. Собственно говоря, мы осмотрели все достопримечательности этого города. Вы это увидели по кадрам, которые я для вас тела, то есть как бы это все. Поэтому будем просто гулять по узеньким уютным улочкам и наслаждаться красотой. Я объявляю конкурс, условия расскажу Все. позже. Так. Всем привет! И мне абсолютно наплевать, что у меня на голове, потому что безумная жара, 39 градусов тени. Сегодня мы гуляли по центру, зашли на один большой рынок, купили мне одну очень крутую сумку. Это уже вторая, неважно. Вот, я пришла к дому, чтобы сделать Насте стекло, она меня попросила. Вот, и сейчас пойдем, возможно, тоже еще за одной сумкой классной. Так что, как-то так. Хорошо, я хочу арбузик. Давай, я ну, давай, да. Маленький. Арбуз. Давай, Хорошо. Какой <сих> Всего. Мечта идиота — купить вот столько вот шоколадок. Это каеф. Еще хрюк? Давай. Так, купив еще три сумочки. Мы наконец-то приехали туда, с чего хотели начать. И Садам, смотрите, какая красота. Это <музыка> это самый лучший вид Флоренции. И все самые крутые фото делаются именно здесь. Чем мы, собственно говоря, и займемся. <музыка> Так, мы уже работали на этой смотровой площадке. Я забежала в потому ну, что реально безумно жарко. Вот. Я надеюсь, что получится хорошие кадры. И мы отняли весь нужный материал. И сейчас спускаемся живописными улочками, с этой смотрю по площадке. Тут очень-очень-очень красиво. И вот как-то там сейчас мы нашли один пляжик. Посмотрим, что он из себя представляет. Может быть, он бесплатный, мы так-то туда поедем. Вот. Поэтому я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, поэтому поставь палец вверх, подпишись на мой канал. Не забудь написать в комментариях, как тебе это видео. Ну, а мы с вами увидимся совсем скоро. Люблю. Пока.